Всем привет, дорогие, дорогие, дорогие друзья! Меня зовут Маша, мы снова встретились. Спасибо, что смотрите это видео. Я долго думала, чтобы мне мне заснять сегодня. На лошадь мне не хватает, да у меня только началка. Новые квесты добавили, а Старайдера у меня нет. Есть такая идея. Спрошу в чате, есть ли сейчас бак на зону Старайдера? Блин, никто не отвечает. Сейчас тогда много раз напишу, так наверняка ответят. Сначалка. Не мешай другим общаться в чате своими сообщениями. Ты хотя бы кот на старрайдер бесплатно водила. Выглядишь так, будто бы ни разу. Чистая стартовая одежда. Ты что, думаешь, я придам началок? Это что, был наезд? Итак, дорогие друзья, если вы началка, никогда не обижайтесь на такое, что сейчас со мной произошло. Кому ты это говоришь? Да тебя это волновать не должно! Уйди от меня! Босс, что случилось? Началки были оскорблены. Оскорбленные. Босс, прием, прием. Жертва найдена. Хорошо. Вперед, мои солдаты. Наша добыча прямо по курсу. Ура! У -у -у -у! Оторвалась? Нет, ты наоборот, наконец-то приехала. Попробуйте угадать, какое наказание заслужило это нагло особо в комментариях. Не буду вам спойлерить, хе-хе. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. А с ним мне помогали мои дорогие соклубники. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!